Моя нынешняя профессия никак не связана с тем, о чем я мечтала в детстве. Вот. Потому что я даже долго не помню, о чем я мечтала. Я предполагаю, что идеи про юриспруденцию и великого адвоката я заразилась от своей старшей сестры, которая закончила МГУ, юрфак, и потом еще даже основала свою фирму. Я бы там искать не стала. Почему? Потому что, во-первых, с того момента прошло слишком много времени слишком много, да, Изменилось, изменились не только вы, все равно опыт определенный, определенный опыт, определенный багаж, определенные выводы, да, вот, можно туда заглянуть, да, пощупать, что там было, но, как правило, в детстве мы вдохновляемся, ребенок очень как бы легко подвержен, да, вот, мнению. Откуда вы знаете вот ту самую идею, о чем вы? И я очень часто это слышу, что э, от уже взрослых людей, которые не смогли перерасти свои детские травмы и претензии к родителям, я хотела заниматься танцами, а меня отдали в гимнастику, например. Откуда ты знаешь, что твоя жизнь была бы слаще, если бы ты танцевала? Но это иллюзия. На мой взгляд, это иллюзия. Нужно смотреть, как мне кажется, более все-таки э, здраво на вещи да? Кто я сейчас, какой у меня есть опыт, какие у меня есть компетенции И потом мы не можем также отрицать э, среду Хорошо, у вас в детстве была предрасположенность рисовать Великие художники, большинство из них были нищими, жили в трущобах мы сейчас тоже это наблюдаем. Кому-то удается выбиться, кому-то не удается. В то же время есть более востребованные да, специальности. Может быть, имеет смысл рассмотреть интернет, какой-то дизайн. да? Сейчас это очень востребовано. То есть, понимаете, как бы, эм, я бы смотрела шире. Я бы смотрела шире и э, еще один момент очень важный. Вот это чувство пустоты внутренней, которое мы пытаемся заполнить, нам кажется, что нам не нравится наша работа. Но я уже сказала, да, что работаем мы все за деньги. За деньги мы работаем. И вот тут нужно отличить вот это чувство пустоты и неудовлетворенность работы. Что на самом деле обо мне сейчас? У меня какой-то душевный, да, вот этот вот провал. Что-то мне нужно важное понять о себе, о устройстве мира, да, какие-то духовные вещи, да, пройти. Либо действительно что-то сделать со своей работой. Потому что очень часто... Причина в этом, вот в, в том, что сейчас пришло время пройти какую-то определенную внутреннюю трансформацию, а мы начинаем менять внешние обстоятельства, работу, мужчину, там, не знаю, место проживания даже, я один раз меняла, я взяла и уехала в другой город, мне показалось, что там буду жить счастливой через... Месяц или полтора я вернулась со слезами на глазах и сказала, боже мой, почему никто не остановил? Мне все мои друзья сказали, ну мы же рады, что ты вернулась, как бы, что ты плачешь? А мне так было дико стыдно вообще, но это было об этом. То есть вот такие вещи, как бы их нужно различать.